И почему так всегда хочется прочитать человека сразу при встрече вот, и узнать тут же все оттенки его характера? Ну, это легко объяснить, потому что всегда хочется знать, что можно от него ждать. Логично. Я в этом плане восхищаюсь эмпатами, потому что они чувствуют людей как самих себя, и физиогномистами. Потому что человек повел бровью, а они уже знают, какая эмоция скрывается за этим. Считывать эмоции по мимике и жестам можно научиться, чем мы сейчас и займемся вместе с нашей гостей психологом-физиогномистом Светланой Филатовой. Светлана, доброе утро. Здравствуйте. Светлана, ну, мы все уже давно знаем, что если человек нахмурил брови, например, сжал губы, он злится. Улыбка, да, он радуется, но оказывается, есть какие-то двойные эмоции, которые не все умеют считывать. Что это такое за двойные эмоции? Например, глаза смеются, а рот не улыбается. Либо наоборот. Вот, да, вот у Ирины очень хорошо получилось. Она похожа сейчас, на хозяйку да. медной горы. Сейчас. Нет, нет, она сейчас улыбается, а глаза у нее немножечко грустят. Угу. Что двойные эмоции говорят о человеке? А это когда высокий эмоциональный интеллект у человека, он может с одной стороны э, улыбаться губами, да, а глаза у него думают ну, в этот момент думают, о чем-то. Да? да, вот и когда грустно ему, например, ну ему нужно улыбаться, ему нужно зажигать собеседников. В последнее время э, многие говорят об энергетических фантирах, такие люди, которые после общения с которыми хочется просто лечь. Ничего не делать, да, руки-ноги не Да, Как-то можно защититься от этих людей, распознав их жесты. Такие жесты и мимику энергетического вампира. А это просто распознаем эмоцию грусти это приподнятые брови домика а это расслабленная нижняя часть лица да да вот именно да мансур вот ирина, как энергия вот, перетекает вот ирина когда он с таким пьеро лицом, да? да, когда он приходит с таким лицом на работу нужно быть с ним осторожным если мы встречаем такого грустного ослика и а или так, пьеро. Да, или пьеро действительно мы ему передаем свои эмоции и выравниваем с ним на эмоциональном фоне. Мы сейчас много говорим о мимике, а мало уделяем внимания жестам. А говорят, что даже по положению головы можно распознать в человеке характер, эмоцию. Совершенно верно. а Ведь а, у нас на голове расположены а, разные части лица, да, вот на лице, да. Ну, давайте начнем да. расшифровку этих положений. Ну, смотрите, нижняя часть лица отвечает за захватническую деятельность. У вот Мансур, да, да, вот он сейчас демонстрирует нам захватчика, очень самоуверенного в себе человека вообще. А, человек, который ни перед чем не остановится, очень гордый. Поднятая, запрокинутая назад голова, да. сразу выдает хищника, захватчика. Хищника, да. А, а да, да, вот совершенно так, верно. Так. А, а вот из, вот лобика, так, из да. А из подлобия здесь уже нужно смотреть на мимику. Дело в том, что есть, а, смотрим на глаза. Если там а, эмоция, а, например, печали была бы у него, то а, это говорит о подавленности человека. То есть он не будет идти в наступление. А, а у него, а мне вот, кажется, эмоция презрения. А, нет. И а, да, кстати, Да, кстати, да, презрение, но у него, он, у него глаза смеются. А вот если бы там бы были злые глаза, вот он нахмурил бы бровь, и вот так бы смотрел из под лобья. Не смотрел, это не, не получается. Это упрямство. Это упрямство и саботаж. А если голова немножечко как бы на бок повернута? А вот, кстати, давайте сейчас повернем и что мы при этом думаем? Расслабление какое-то. Расслабление. А мне кажется, может какая-то неуверенность нет? Нет, вот не совсем. Тут скорее даем слово собеседнику, да, вот хотим его выслушать. То есть голова на бок, это получается доверие, желание поговорить. Меня еще, знаете, интересует, что походка. походка. Я вот считаю, что это вообще почерк человека. Вот люди, которые близоруки, они узнают другого человека не по лицу, а по походке. Что да. походка может сказать о человеке? Очень многое. А степень его уверенности в себе. Давайте, у нас вот Мансур подготовился. Сразу несколько вариантов походки. Итак, смотрите, первая походка. Ой, ой, сейчас... Быстрая, размахивая руками. У меня такое ощущение, что он сейчас взлетит, он похож на Карлсона был сейчас. Так, да. от это был Да. О каком характере говорит эта походка? Это говорит об уверенности, о том, что Мансур зажегся каким-то интересным делом, что он в самом расцвете сил, как тот Карлсон. Он вообще весь весь. То есть энергия, да? Напор, да? Хорошо, следующее вам задание. Маленькие шашки. Маленькие, да, вот. Посмотрите, И вот, а, а как он семенящие. еще рукой придерживает лацкан пиджака при этом. Это подсознательно пошло. А, а потому как? что это сдержанность. Это а а вот человек, который характер, да? да он сдерживает свою энергию. Боится ну, расплескаться, что ли, да? Да, да. да И совершенно. раскрыть себя, наверное. Да, да. Третий Следующий, выход, третий, маэстро. Я его репетировал вечером. <laughs> Но это точно не Карлсон. Карлсон улетел, он обещал вернуться. Вот шарковщая походка. Мы часто видим да. таких людей, несколько, знаете, небрежных, вот так они тихонечко идут. А О это, чем просто, это, говорит? это как раз э, зажатость, это усталость. Это... Вот, а когда плечами, то здесь уже чуть другая Да вы что? А, то есть да, когда шарковщая походка и плечи опущены, это да. усталость и да, зажатость. Усталость. А если плечи ходят? А это он красуется. Спасибо большое за интересный разговор, полезные советы и доброго вам дня. Спасибо.